Друзья, с вами Пугачева Наталья, и хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Годом крысы. Это очень шустрый, деятельный зверек, и именно таким, я надеюсь, и будет а, следующий год. Когда мы говорили про год свиньи, мы говорили, что это год будет, который ведет к завершению каких-то дел. Потому что свинья завершала цикл, 12-летний цикл в китайской метафизике, а вот крыса его открывает. И как вы понимаете, все, что настоит в начале, это такой момент некого рождения. Это очень сильная энергия. Энергия, которая может поддержать и ваши проекты, и ваши начинания, и ваши желания. Подумайте, что бы вы хотели реализовать в 2020 году. И пусть обязательно ваши желания начинают реализовываться именно в этом году. Ну и, конечно же, хотелось бы от себя пожелать здоровья, вам, вашим близким, чтобы вас дети радовали, чтобы семьи у вас были дружные, чтобы у вас были верные друзья, чтобы на работе у вас складывалась приятная атмосфера, которая бы вас радовала. И, конечно, чтобы вы приходили в нашу школу получать новые знания, а мы будем щедро с вами делиться следующими знаниями. Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант Феджуй Бадзы и Ценаль Дунзя, преподаватель школы Натальи Кубачева. Вот и подошел к концу 2019 год. Год завершения цикла 12 животных. У нас были большие планы. Кто-то смог их реализовать, кто-то не очень смог, кто-то еще в процессе. Кому-то этот год принес положительные события, радостные, счастливые события. У меня, например, в этом году родилась внучка. Кому-то не удалось полностью реализовать свои цели. То есть для всех этот год был разный, как и вся наша жизнь. Следующий 2020 год, год металлической крысы, принесет нам много воды. А это значит, что будет много страхов и сомнений. Но не стоит расстраиваться, потому что, когда приходит большая вода, все, что нам нужно – это парус. Доска для серфинга и компас. И все это у нас с вами есть. Барус – это наши мечты и цели. Компас – это инструмент китайской метафизики, который всегда покажет правильное направление и приведет нас к нашим мечтам и целям. И доска для серфинга – это наши знания китайской метафизики, которые держат нас на плаву, выносят из трудных ситуаций и помогают преодолеть весь путь играющий. Я поздравляю вас с наступающим 2020 годом и желаю вам счастья, любви и здоровья. Проживите следующий год легко и помните, что счастье – это побочный продукт организованной деятельности. Поэтому дерзайте, творите, действуйте. Подготовьтесь к изменениям, отдайтесь течению и будь что будет, верьте в чудеса. Потому что хоть жизнь и не повязана бантиком, это все равно подарок. Все самое лучшее еще впереди. Счастливого 2020 года. Всем здравствуйте. Меня зовут Светлана Мостовская. Я консультант и преподаватель в школе китайской метафизики Натальи Пукачевой. И сегодня мне хотелось бы поздравить всех наших учеников, всех наших клиентов, всех наших слушателей с наступающим 2020 годом по восточному гороскопу 2020 год, который начнется в феврале следующего года, это год крысы. Крыса у нас открывается зодиакальный гороскоп восточный и в год крысы принято начинать какие-то новые проекты, строить новые планы, исполнять свои мечты. Так что я желаю всем нашим слушателям, клиентам, интересующимся нашей школы в следующем году использовать энергии наступающего года себе во благо и при должном трудолюбии достигать каких-то своих, ставить себе новые цели, задачи и достигать их успешно. Также хотелось пожелать всем нашим клиентам, ученикам, крепкого здоровья, также крепкого здоровья их семьям, потому что здоровье очень важно в нашей жизни, будет здоровье, будут силы, будут возможности для выполнения планов, желаний. Пожелать умиротворения, гармонии, материального благополучия. И я надеюсь, что наша школа вам поможет в достижении этих целей. С наступающим 2020 годом. Меня зовут Елена Пирогова и я продюсер нашей школы. Я очень хочу поздравить вас с моим самым любимым праздником – Новым Годом. Но ну, Для меня это действительно самый любимый праздник в году, самый любимый день в году. Я думаю, что для многих из вас это точно так же. Я очень хочу пожелать вам хорошего настроения, пусть вас всегда сопровождает такое чувство, вот, как будто вот-вот случится какое-то чудо, такое ожидание чуда, как в новогоднюю ночь, когда мы все ждем чуда, чтобы у вас вот это ощущение не пропадало весь год, и чудеса начинали с вами случаться. Пусть с вами будет как можно больше интересных, вдохновляющих событий, которые будут вас радовать и потом, когда, например, вам станет немного грустно или будет казаться, что, ну, мы что-то потеряли или что-то произошло нехорошее, что-то происходит нехорошее, чтобы у нас всегда, у вас, чтобы у вас всегда была опора на эти радостные и прекрасные истории, события, которые должны обязательно случиться с каждым в новом году. Я хочу пожелать вам тепла, любви, заботы ваших близких, тепла и любви вашим сердцам. Пусть вас всегда окружают только хорошие люди. Я хочу пожелать вам, чтобы близкие только радовали вас, чтобы они заботились о вас. И вы, конечно, отвечали им взаимностью и, главное, понимание с близкими людьми. Я знаю, как бывает иногда, это непросто. Да, я желаю всем в Новом году понимания, взаимопонимания. С Новым годом вас, и пусть все будет хорошо.